Голова. Я могу тебе чуть повыше сделать, чтобы ты плечка. В принципе, можно побольше чуть-чуть. ты делаю, не закроешь. Побольше, такая, побольше. побольше. Только, ну, ты, только если будешь большая, прям реально. Ну да, я ты такая. То, ну, вот так, ну я просто. выше тебя, да. Вот, вот так, норм. А как мне вам... Что вы там делаете? Как мне к вам зайти-то? Загрузилась? Короче, вот мы озвучивали код просто вводишь ты играла в игру когда-то? Да. Алё, слышно меня? Алё, алё, алё, слышно меня? Алло, алё, алё, алё, слышно меня? Слышно, да ведь? Слышно? Слышно? Алё, алё. Да! О, я! О, мой гад! О, господи! Погоди, дай мне все умей. Не пугай меня тем, что я вижу. Все, хватит. Никакой трансляции, все. Сейчас забанен. Мне страшно, что. Мне страшно. Где он? Че ты делаешь по Дэви? Это какой-то извращение. Нам успехов пожелали. Спасибо. Спасибо. Я не умею обращаться с соль. Общем, Меня не в Питере, участие. прости. Решил заглянуть на Twitch.TV, а тут стрэм Шмексельмурка. Что? Решил заглянуть на Twitch.TV, а тут стрэм Шмексельмурка. Шмексельмурк? Мне в него не доставится. Аксель. Что? Нет, не бросай аксель. Вот этот возьми, а этот брось. Поднимайтесь, пожалуйста. Вот смотри, ты, короче, <смех> подсаживаешься. <смех> пожалуйста, подсаживаешь, я снимаю. <смех> ты начинаешь, ну, на П, русскую, попробуй. Так, работает. Расыпается ты? Подбери, пожалуйста. Так <смех> это русская П, п была. Давай я сам. Я не знаю, на что у тебя настроено. У меня по-другому называется. я дай... рассыплю, я вроде помню. Как... Да, дай, соль, господи. Отдай мне соль. А ты быстрее дай соль мне. Аксель, черт поганый. Give us, Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Give. Не же, да? Да. Смотри, смотри, смотри, смотри, я могу тебе показывать. Смотри. Это, это, это я сегодня во время Хорошо. работы. Дверь открыл, дверь открыл. Я рассыпал, он наступил. от здесь? так. Я сейчас надеру вам жопу! Это не я был! Я сейчас надеру вам жопу! Это не я был! Я, я, я надеру вам жопу, понятно? Если еще раз такое повторится, я... Eternal Guardian Я вот это вот, вот это вот, вот это вот выткну вам туда Вот, вот, вот, паранормальное явление Ой, блин! Ничего себе Алло? Ты жив? Ты старый, ты молодой. Подожди, ты не пора, Как же он говорит? говорит. Били джин. А сам... Как? Старый. Ты, ты молодой? молодой. Сама ты старый? Нет, он выйди за что ты как циклон. Он мне крест да говорит. Он мне крест говорит. Давай, собак, твое время пришло. Ну, ой, не учи. <laughs> Давай, весик. Как, как дела? Ты стар? Ты молодой? Дверь открылись, суки. А... <с...> <с...> как, как дела? Где ты? Ты стар? Ты молодой? Сколько тебе лет? You know the way? Ты знаешь, что такое хаги-ваги? Давай поговорим про хаги-ваги, Хаги, Ваги, из игры, Попи, Плейтайм! Давай с поиграем! Хаги, из игры, Попи, Плейтайм! Давай с тобой поиграем! Напиши, напиши что-нибудь! Что напиши, напиши! напиши. Так, это Я не могу, у меня страшно! Да подумай, что он не хочу